Итак, процесс пошел. Самозаряжающийся телефон. Смотрите, нажимаю, и он заряжается сам. Идет самозарядка телефона. Вы понимаете, что это такое? Я лично не понимаю. Первый раз встречаю такой экземпляр, чтобы сам телефон заряжался. Понимаете? Вот он идет и заряжается сам. Я ничего не делаю, я только кнопочку нажимаю, включение, и все, и он заряжается. Это как-то может быть такой? Вот это номер, да? Скажите? Вот это да. Вот это да. Телефон сам заряжается. У самого Алексея, доктора Лешева. Меня осенило вдруг будто сраный сон, И зарядки заряжаться стал мой телефон. То ли показалось, может это была, Или по-простому стало быть мира. Я сидел и наблюдал, почему, зачем Вроде не в сети он сам, свойственность систем Почему же телефон нынче всяких драм кто за чудо это нем зарежался сам Сейчас я с просидел, глядя на него Телефон того давно успел процвести во всем от целый день, вот такие дела, Что за это дарит бедень, взял заряка шла. Особый случай, особый случай, Особый случай, будь подарок каждый раз. Особый случай, мой друг, послушай, Такие случаи всех у него дают нас. Особый случай, особый случай Особый случай выпадает каждый раз Особый случай, мой друг, послушай Такие случаи всех удивляют нам И про этот случай я рассказал друзья Телефончик у меня Заряжался сам, видео им показал, дескать, это факт, сам себя он заряжал, подо веселый такт, что такой, Боже мой, ты пищу душой. Этот случай непростой, друг посолу мой, сколько времени прошло, Или он устал заряжаться телефон. Попросту не стал, Я теперь, как бы не свой, Потерял покой. Заряди же, Боже мой, День прошу какой! Умолял я и просил Его сколько мог, Телефон молча не был, Не помог и Бог. Особый случай, Особый случай, Особый случай выпадать каждый раз, особый случай, мой друг, послушные, такие случаи всех удивляют нам. Особый случай, особый случай, особый случай выпадают, каждый раз, особый случай, мы вдруг послушаем. Такие случаи, все веку на